Давайте начнем от видео с малоизвестных фактов о коже. Вы, наверное, могли слышать, что это самый большой орган вашего тела. Это правда. Но вы могли не знать, что кожа занимает примерно 16% от веса вашего тела. Так что для мужчины 90 килограмм – это почти 15 килограмм кожи. А если вашу кожу расстелить, то это было бы около 2 квадратных метров. Места с самой толстой кожей – это ладони и стопы. Примерно 4 миллиметра. Самая тонкая кожа находится на лице. Например, веки в толщину всего полмиллиметра. Вы наверняка можете знать с уроков биологии, что кожа делится на два типа: внешний слой эпидермиса и дерма. Почему так? Почему существуют два уровня? Если вкратце, то внешний слой кожи сделан из мертвых клеток, которые полны кератина. Кератин – это грубый протеин, который позволяет этому внешнему слою удерживать влагу и защищать тело от патогенов, инфекций. И чтобы пояснить, в эпидермисе не все клетки мертвые. Только самый верхний слой. Возобновление клеток происходит на нижнем уровне. Примерно за 30 дней все клетки на эпидермисе заменяются. Дерма, в свою очередь, содержит все связующие части. Потовые железы, которые регулируют температуру. Фолликулы волос, чтобы мы могли чувствовать, что происходит снаружи. С возрастом, и это может начаться после 20 лет, кожа начинает меняться. Самое заметное то, что кожа становится тоньше. Она перестает возобновляться так быстро, поэтому слои начинают утолщаться. И еще можно заметить, как кожа начинает морщиться. Она теряет эластичность, и из-за этого она становится подвержена повреждениям. Господа, даже если у вас молодая, здоровая кожа, все равно надо быть аккуратнее с внешними элементами, которые могут ей повредить. Первым делом это химикаты, например, моющие средства. У меня в руке мыло для рук. Кожа на руках, как я говорил, намного толще, чем на лице. Поэтому зачем вам использовать это для вашего лица? Мыло сильно сушит кожу, и это может повредить ее. Еще вредно тереть лицо. Это вредно. Многие вытирают лица очень грубо. Это плохо. Не стоит поступать так с вашим лицом. Далее надо следить за температурой воды. Не используйте горячую воду. Лучше теплая или даже прохладная. Это подходит лучше всего для кожи. И, конечно, защищайте кожу от ультрафиолетовых лучей. Это поможет предотвратить раннее старение. Да, у вас может быть крутой загар, но через пару лет вы можете уже не так хорошо выглядеть. Зачем я вам, господа, все это рассказываю? Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что кожа это сложная система. И то, что работает для одного, не обязательно подойдет для всех. Серьезно. 23-летний работяга с нефтяной вышки где-то в Техасе будет иметь совершенно другие проблемы с кожей, чем 55-летний консультант из офиса в Чикаго. Оба эти человека хотят здоровую кожу, но их потребности и рутина будет разной. Говоря об этом, давайте поговорим о продуктах для ухода за кожей. Когда и как их использовать. Первый продукт, который я хотел бы обсудить – мыло. Очиститель, который вы используете, чтобы убрать всю грязь, всех бактерий. Что вам лучше всего использовать? Лучше всего использовать наиболее мягкое мыло, которое возможно. Почему не стоит брать самое сильное мыло, которое убивает все бактерии, мыло, которое убирает весь жир и грязь? Разве это нехорошо? Ответ – нет. Потому что если вы возьмете такое сильное мыло и убьете всех бактерий, что в принципе невозможно. Но допустим, вы это сделали. Эти бактерии находятся тут с определенной целью, потому что они защищают вас от многих других факторов, которые могут попасть в кожу и занести инфекцию. Говоря о журах, они вам нужны, потому что они помогают сохранять влагу и уберегают кожу от высыхания. Давайте поговорим о грязи, от нее лучше всего избавляться, потому что она служит питанием для бактерий. Но надо держать баланс и не использовать слишком агрессивное мыло. В целом, руки и ноги могут справляться с сильным мылом, но вот лицо и тело гораздо тоньше, поэтому вам надо выбирать мыло, которое для этого сделано, которое будет не слишком агрессивным. Оно не будет вытягивать все жиры и убивать всех бактерий. Следующий совет относится к тем парням, которые бреются. Будь это лицо или другие части тела. Если вы когда-либо брились, то вы знаете, что можно словить раздражение или порез. Как же от этого избавиться и сохранить здоровую, красивую кожу каждый раз после бритья? Первым делом следует пересмотреть свою рутину. Надо проанализировать вашу подготовку, Смягчаете ли вы волосы. Мне нравится бриться сразу после душа. Некоторым нравится бриться во время душа. Но главное – найти способ смягчить волосы. Обратите внимание на тип волос. У многих парней, особенно если они африканских корней, волосы закручиваются. У парней с грубыми черными волосами могут появляться такие штуки – прыщи. Это происходит, когда бритва тянет волосы и подрезает их слишком низко. Таким образом, основание волоса попадает под кожу, в результате чего волос растет прямо в кожу. Это вызывает эти прыщи, воспаление и раздражение. Пожалуй, можно попробовать сменить лезвие, которое вы используете. Каким вы пользуетесь? Одноразовым? С заменой кассеты? Может попробовать опасное лезвие? Ну ладно, для кого-то это может быть слишком, Ну а что насчет безопасного станка? Бритвы с одним лезвием или электробритвы? Она не рвет волосы, вызывая раздражение. Итак, вы подготовили лицо. Вы понимаете, какой у вас тип волос, и вы подготовили лезвие. Теперь давайте взглянем на карту бритья. Суть в том, чтобы идти по зернистости. Это бриться в сторону роста щетины. Направление меняется в разных зонах, но почему не следует бриться против роста? Да, против роста можно добиться более гладкого бритья, но тем самым вы значительно повышаете вероятность того, что волосы начнут расти прямо в кожу. Поэтому важно иметь свою карту, чтобы бриться оптимально для вашего лица. Давайте теперь обсудим защитный слой, который позволит лезвию скользить по вашей коже. Смазка. Многие парни пользуются кремом из флакона. Проблема в том, что он использует пропан для давления и это нехорошо для вашей кожи. Не стоит таким пользоваться. Я даже не могу произнести остальные элементы. Они не справляются даже со своей работой. Я бы рекомендовал наносить на первый слой масло для бритья, а затем крем для бритья. В этой связке мне нравится то, что у вас получается два защитных слоя, которые остаются по отдельности. Делаю дополнительную защиту, когда лезвие проходит по коже. Это защищает вас от раздражения. Также есть и гели для бритья. Они обычно прозрачные. В них используется другой тип лабриканта. Во многих гелях для бритья есть охлаждающий и увлажняющий эффект, типа алоэ вера. Это облегчает бритье. Но если у вас есть раздражение, тогда вам надо использовать лосьон после бритья. Разница между лосьоном после бритья в том, что в нем содержится антисептик. Поэтому, если у вас есть уже некоторые порезы или раздражения, то такие лосьоны проникают вовнутрь и предотвращают инфекцию. Господа, если вы когда-либо резались во время бритья, затем останавливали кровь туалетной бумагой, затем забывали о ней и шли на работу, и до обеда никто не сказал вам, что у вас на лице что-то есть. Вы знаете, о чем это я, тогда ставьте лайк. Итак, парни, чтобы быть открытым с вами, все продукты, которые вы сегодня видите в видео, представлены моей компанией Вайтаман. Если вы фанаты РМРС, то вы, наверное, уже знаете, что я приобрел контрольную долю в этой компании, потому что я влюбился в ту продукцию, которую они выпускают. Мне снесло крышу от лосьона после бритья, который я попробовал у Вайтаман. Тогда я понял, что я не просто хочу продвигать эту компанию, я хочу иметь долю в этой компании. Так я начал общаться с основателем этой компании, Клэр Мэтьёс. Она фокусировалась на Австралии и некоторых СПА, которые были разбросаны по миру. Тогда я ей сказал, Клэр, тебе надо толкать это в массы, и это то, что я делаю. У меня есть цель познакомить вас с Вайтамен. Посмотрите на состав. Они используют органические, натуральные ингредиенты. И по-моему, это лучшие продукты для ухода на планете, поэтому я предлагаю вам гарантию возврата денег, потому что я хочу, чтобы вы попробовали продукты от Вайтамин и могли сравнить с тем, чем вы пользуетесь. И если вы в поисках продуктов для бритья, будь это крем-гель или лосьон после бритья, у нас все это есть. Шампуни, если у вас жирная голова, или если у вас сухие волосы или тонкие волосы. Если вы хотите добавить объема, тогда вам надо глянуть на нашу серию восстанавливающих средств. У нас есть продукты для укладки, помадки и гели, есть глина и крем. Вам нужна антивозрастная сыворотка или защита для кожи? Или вы устали от дезодорантов, которые забивают ваши поры сульфатами и алюминия? Тогда попробуйте наши продукты без алюминия. Далее давайте поговорим об увлажнителях. В целом, как пишется в инструкции по применению, так и надо поступать. Особенно, если это крем для рук или ног, не стоит использовать его для тела или лица, он может оказаться слишком густым и забьет ваши поры, что может привести к прыщам. Поэтому крем для лица специально сделан так, чтобы его можно было наносить на тонкую кожу лица и сохранять, и сохранять лицо мягким и чистым. Увлажнители для тела схожи с увлажнителями для лица, но в них нет всех наворотов. В лицевых есть всякие сыворотки, которые разглаживают морщины. В средствах для тела такого нет. Поэтому навес эти будут гораздо дешевле, и когда их наносишь, то у них нет ощущения жирности, которые присутствуют в креме для рук или лица. Многие из вас спрашивают, Антонио, неужели настоящему мужчине нужны увлажняющие крема? Мой ответ зависит. Как бы меня можно понять, я владею компанией по уходу, но в то же время, тут в моем регионе зимой бывает холодно и сухо. Моя кожа начинает обветриваться, и я постоянно чешусь, пока не начинаю пользоваться увлажняющими кремами для тела после душа. Если у вас идеальная кожа без каких-либо проблем, тогда вам, наверное, не требуется крем. Но если у вас появляется раздражение, сыпь или кожа на руках трескается, тогда найдите себе крем для рук против потрескавшейся кожи. Как насчет кремов для глаз, которые помогают избавиться от черных мешков под глазами. Или антивозрастной крем, который разглаживает морщины. Как они работают и когда следует начать ими пользоваться. Мой совет – посмотрите на свои гены. Взглянуть на маму и папу, посмотрите, как они стареют и как появляются у них морщины. Думайте об этом как о спорте. Если вы в хорошей форме, то тогда проще ее сохранить. А если вы в плохом состоянии и хотите прийти в форму, то это намного труднее. Если вы не делаете ничего насчет морщин, но хотите выглядеть молодым, тогда попробуйте, посмотрите, что эти штуки могут сделать для вас. Дайте им время, пару месяцев. Вы будете удивлены тем, что эти штучки могут сделать, потому что эти сыворотки содержат хорошие сильные ингредиенты, поэтому они такие дорогие. Концентрация полезных элементов в них высока, так как они должны полностью заменить коллаген, который уже плохо работает у вас в коже. Давайте поговорим о скрабе для лица. Они же – отшелушивающие средства. В них используются грубые частицы, которые очищают мертвые клетки кожи. Да, мы говорили о том, что большая часть клеток мертвая, и они заменяются. Но вам не надо, чтобы мертвые клетки задерживались слишком долго. Поэтому надо пользоваться такими скрабами, чтобы чистить кожу. Рекомендую пользоваться ими. Если вам до 50, то два раза в неделю вполне достаточно. Если вам больше 50, и опять это обобщение, то примерно один раз в неделю будет достаточно. Не забывайте, что с возрастом ваша кожа становится тоньше. Не стоит увлекаться скрабами, иначе у вас будет красная кожа. Но вот такой вот легкий массаж, он пробуждает нижний слой кожи, чтобы он стал чуть более живым. У кожи появляется текстура, и вы выглядите моложе. Скрабы для тела есть разные. Мой любимый – это морская соль. Как и частицы в скрабе для лица, морская соль служит хорошим отшелушивающим средством для кожи тела. И на мой взгляд, это отлично подходит тем парням, у которых есть прыщи на плечах, на груди, на спине. Такой скраб может творить чудеса с этими окна. Что мне нравится в скрабах? Если у них в составе есть увлажняющие средства, то он тогда делает кожу очень мягкой. А многие парни никогда таким не пользовались. Очень рекомендую. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому мне очень хочется услышать в комментариях, что вы думаете о сегодняшнем видео. Ну и напоследок, маски. Их наносишь на лицо, оставляешь на 10, иногда 30 минут. Они глубоко проникают в кожу. Если у вас уже более взрослая кожа или она морщинистая, то маска ее смягчит, придаст сил, добавит эластичности. Грязевые маски чуть другого направления. Они вытягивают элементы из кожи. Мы говорили о мыле, о том, как они очищают кожу. Грязевые маски делают примерно то же, но аккуратнее, чем мыло. Когда они высыхают то вытягивают все, что могут, и делают это очень аккуратно. Это могут быть забитые поры или жир. Но суть в том, что после такой грязевой маски, когда она сделала свое дело, возьмите увлажняющий крем и пополните запас того, что маска вытащила. Какое видео смотреть далее, господа, зацените видео про уход за кожей в стиле американского психопата. Мы недурно повеселились, делая это видео. Думаю, вам будет по приколу.